Добрый день, меня зовут Инна Климова, я являюсь клиентом компании «Вкус с детства». С данной компанией я работаю уже второй год, и это сотрудничество мне очень нравится, по причине того, что менеджеры, и в том числе генеральный директор, всегда готовы дать обратную связь и помочь в решении любого вопроса, который возник. Мы участвуем в фестивалях, open air, днях городов, и нам это очень нравится. Яблочки мы реализуем по 100 рублей, зарабатываем до 100 тысяч рублей с мероприятия. Всем советую данный бизнес. Развивайтесь, растите и успехов во всем.